Ну и конечно же продолжает мастерить всякие интересные штукенции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 Ссылочка будет вот там вот наверху, в правом верхнем углу экрана. Что-то дождичек пошел, блин, среди гром среди ясного неба. Вы посмотрите, а что у нас тут творится? Погода просто а, беснуется. Да, друзья, это моя база рассвет, на которой мы... А, точнее, я. Ну и с напарником, со своим техником, который периодически заходит. Мастерим здесь всякие интересные а, ништячки. БТРчик я вам показывать пока не буду, попозже. Да и тут что показывать-то особо, тут показывать-то и а, нечего. Давай я-ка тебе я пойду, лучше покажу то, что я уже смастерил тут буквально за кадром а, на днях. Глобальный проект, друзья, добро пожаловать. Прошу любить и жаловать проект под названием... Фура! Вот он какой получился у нас. Да, вот это я понимаю уже из разряда более-менее подходящего транспорта. Ну и сегодня вкратце речь пойдет, конечно же, об этом монстре. Как вообще его использовать, для чего он нужен и так далее, и тому а, подобное. Ну, во-первых, этого монстра я смастерил для одной лишь цени, цели, для перевозки огромного количества а, ресурсов. Если же вы, конечно же, а, заядлый хардкорщик и любите играть а, на хардкорном уровне сложности, да, типа на реалистичной добыче, на реалистичной более-менее переработке ресурсов, а, на, реалистичных, на реалистичном использовании каких-то компонентов каких-то компонентов в постройках вашей базы, то тогда вам, конечно же, необходимо будет мастерить всякие прикольные а, ништячки. Одним из таких вот ништячков вы сейчас видите вот эту замечательную фуру. И помимо того, что он умеет перевозить огромное количество грузов, да, а именно 4 у него здесь карго контейнер расположилось внутри, да, вот видно в окошечках один а, большой карга, второй большой карго, вот здесь, кстати, не особо-то видно. Вот с этой стороны третий карго мы видим вот здесь, в этом окошечке. И четвертый карго-контейнер у нас тут спрятался. Да, четыре карго-контейнера позволяют перевозить хренища просто-напросто а, всего. На начальном этапе точно ресов а, хватит. Помимо всего прочего, я добавил ему возможность а, посадки на него вот такого вот дрончика. Да, кстати говоря, собственная разработка. Это дрон Уна. То есть универсальный дрон для бурения, для сварки и для резки чего-либо. Все чертежи, конечно же, друзья, вы найдете в описании под данным Видосиком Ну то есть можно будет зайти в мою значит, страничку в стиме И там в моей мастерской все необходимые чертежи до да, Того что вы здесь сейчас видите Вы конечно же найдете Ну и вот этого монстра я конечно же тоже опубликую Да друзья, вот такой вот дрончик у нас расположился на крыше а Вот такой вот бур Это кстати говоря тоже от него Именно вот от этого дрончика с помощью которого и можно будет добывать Но не ручками же, ребят, грузить вот в этого монстра а, Какую-нибудь породу Это просто заколебешься Особенно если ты играешь на реалистичных настройках Так, ну что, что я все о настройках, да, реалистичности Давайте уже заведем этого монстра И проверим его а, в деле Вот такая уютненькая у нас тут кабинка для двух пассажиров имеется а, внутри. Блин, вот как специально. А вот только я начал обозревать, сразу пошел дождь. Ну, вот до этого вообще просто не облачко. Была идеальнейшая погода. Ничего не предвещало. Беды И тут те выкусите. Да. Ну что ж, обычно такое бывает. Закон подлости. Да, вот такая вот кабина значит, у нашего монстра. У нашей фуры она на, дву, на два человека рассчитана. Второе. Одно место пассажира. Ну, естественно, одно место а, для не, водителя. Все у нас тут да, более просто. Стандартные клавиши работают. То есть это у нас... Давайте я включусь сейчас панельку. Это у нас а, включить-выключить. да, да вот, Давайте проверим сигнал. Есть у него вот такой звуковой сигнал. Да, он как сирена. Вроде бы как такая сигнальная предупреждающая. Но я других сигналов, к сожалению, а, не нашел. Поэтому только... Вот таким вот образом мы, значит, сигналим. У нас есть также вот такая вот проблесковая лампочка, которая сигнализирует о том, что у нас тут ведутся работы. Лучше близко не подъезжая, а то а, задавит. Так, это у нас есть такое дело. Выключаем. Двери мы закрываем, конечно же, да. Вот таким вот образом у нас все автоматически. Кстати, да, я тут более-менее все настроил, и у меня здесь все... Работает. Можно свет в салоне вот таким вот образом включить, выключить. Да, тоже на соответствующую клавишу. Свет, свет, смотрите, у нас погас. И вот так вот просто он у нас а, включается. Не все еще дисплейчики, как видишь, я настроил. Да, здесь у нас с этой стороны а, два основных дисплея, на которые планируется выводить самую основную информацию. Вот, например, сейчас зарядка показывается игру Сейчас в процессе, когда за грузом поедем, я тебе продемонстрирую, как это все дело работает. Фары у нас также а, на стандартную клавишу, как мы обычно из пита их включаем. Это на кнопочку «П». Давай-ка посмотрим вот с этого ракурса. Вот таким вот образом у нас включаются фары. И плюс еще задействуется верхняя лампочка проблесковая. Да, вот у нас фары, все работает. Поедем проверим, как у него все-таки с ходовыми характеристиками. Снимаемся с ручничка. И все, друзья, мы уже в пути. Что мне в нем нравится, так это огромнейший клиренс, да, подвески, а, который позволяет нам преодолевать вот такие вот препятствия. Так вот вид у нас выглядит из а, именно от третьего лица. А вот так вот из кабинки. То есть вообще, когда едешь на этом монстре, можно не париться ни о чем. Практически везде мы проедем, какое бездорожье у нас не было. Но если только, только там уж чересчур какие-нибудь там горы, да, камни, то, конечно же, тут уже по вашему усмотрению. И кто там к нам бежит, волчара? Волчара, ты не охренел ли на такую машинку в, одно, в одну каску? Так, подъезжаем вот сюда. И начинаем потихонечку добывать Естественно, добывать мы будем не ручками, а вот этим вот дроном буром, который у нас находится наверху Кстати, если ты хочешь увидеть, как, что это за бур такой, да, Уна, что это за дрон То у меня был видосик на моем каналчике в плейлистах Пожалуйста, ищи информацию, ты там найдешь и даже больше, чем я сегодня тебе расскажу Так, ну что, выходим из кабинки Надеюсь, волчара позорный за нами не погнался Вроде бы нет. И начинаем потихонечку разрабатывать вот эту вот ледяную гладь. И вот таким вот образом мы начинаем уже летать на дрончике. Ха -ха, здорово, чувачок! Ты что там стоишь-то? Алло? Иди проспись. Все, понеслась. На восьмерку, точнее, на троечку. Отцепляемся. Все, отцепились вроде бы. Но машинка наша поехала обратно. Это, ребят, была ошибка моя. В том, что я не поставил а, наш с вами, наш с вами вот эту вот, нашу фуру на стоп. И она у нас просто-напросто покатилась. Ладно, дрон вверху пока пускай повисит. А фура у нас бодренько катится а, назад. Да, мощность этого дрона, конечно же. Ох, ты же еще и волчара подбежала. Ну иди сюда. Что ж ты будешь делать-то, а волчара позорный, меня пытается атаковать, а ну иди сюда, и не таких ломали. А если мы специальную систему задействуем, да, которая находится у нас под кабинкой, да-да-да, она называется просто кон конкретный стоп, вот это поршня, ребята, выдвигается у нас снизу. Вот они, раз. Все, мы приклеены к земле. Лед необходим будет для того, чтобы просто-напросто наши с тобой фура, где-нибудь, если мы будем заниматься какими-то разработками долгими, да, не осталось без питания а водородика. А лед она умеет перерабатывать. Поэтому сейчас мы немножечко добудем льда. Дрон Уна может ввести на себе около 15 тонн продукции. Ну что ж, давайте сейчас приконнектимся, пристыкуемся. Очень важный момент это понимать, в какой коннектор надо стыковаться. Вот этот коннектор, который у нас правый, это идет коннектор на загрузку. Там даже вот стрелочка есть, вот для удобства не, не помешало бы здесь где-то стекла сделать. Это вот, ладно, я знаю, что он туда именно, но если присмотреться, можно увидеть, вот там вот у нас стоят сортировщики. Вот он один, вот он второй. Вот этот у нас тот, который забирает все внутрь, а вот этот, который выпускает все наружу. То есть вот в правый, если мы будем загружаться, то это, это мы загружаем в фуру. А вот в этот в левый, из него мы будем, наоборот, потом выгружать на базу. Так, ну что, давай-ка мы сейчас цепляем тогда нашего дрончика. Вот сразу же, ребят, заработали генераторы. Это потому, что лед появился в системе. Дрончика можно оставлять прямо здесь, но я всегда для безопасности его убираю наверх. Это все для того, чтобы у нас не было слишком большого перевеса на заднюю а, часть. Несколько дырок он сделал, вы посмотрите. а? Да, действительно сломал несколько блоков брони. Но такое тоже бывает, если неправильно посадить дрона. Но ничего страшного, этому все дело, как говорится, Починим. Смотрим сюда. Мы загрузились сейчас на 8%. То есть правильно я говорил, я полного дрона сейчас загрузил. Полного льдом. И у нас всего лишь 8%. То есть в 10 где-то раз больше грузоподъемность у нас вот этого, значит, вот этой фуры, чем одного дрончика. Убираем сейчас поршни. Раз поднимаем их. Вот, на свете снизу поршни поднимаются. Бабамс. И все, наша фура может ехать. А дальше, а поедем мы сейчас, друзья мои дорогие, за Магнием. Вот по таким горам даже мы можем спокойно заезжать, то есть проходимость достаточно высокая у этой всей шту штукенции, только я сказал и практически встал. Да, то есть можем спокойненько вот так вот карабкаться по горам, но только смотрите сами уже а, по тому, насколько будет сложно насколько будет сложная дорожка. У меня, в принципе, пока что преодолеваемо. Итак, вот мы уже на месте. Осталось только э, найти, где у нас жила с магнием находится. Так, здесь у нас какая-то дырочка была замечена. Давай-ка посмотрим. Сейчас спустимся. Что у нас тут такое? Ой-ой-ой, как глубоко. Давай посмотрим, что у нас тут имеется. Я тут уже делал заготовки. Вот, по-моему, у нас жила с магнием. Она еще э, не разработанная толком. Ну ничего, сейчас мы на буре разработаем. Глубокая какая? Ямка-то у нас оказалась. Если бы не реактивный ранец, разве выбрался и бы я из этого колодца? Вы посмотрите, какой он глубокий. Точно бы не выбрался. Так, ну что, ставим нашего, значит, монстра опять-таки на прикол. То есть нам нужно сейчас, как говорится, его поставить на лапы. Правильная эксплуатация, друзья, фуры. Как нужно правильно работать, когда вы уже начинаете добывать что-то там. Сначала выдвигаем поршни, которые у нас снизу находятся. Вот там вот у нас под днищем имеются две лапы. Вот они выдвигаются, пожалуйста. Достаточно того, чтобы одна приконектилась к земле. Все, они сейчас заперты. Зелененьким загорелось. Как определить, заперты они или же нет? Вот можно сюда подойти прям, да, подлезть под днище. Здесь достаточно просторно. И если они горят зелеными, значит, они уже прицепились чему-нибудь. То есть в данном случае они прицепились к земле, и наш монстр никуда теперь уже не укатится. Ну и все потихонечку. Давайте отсыпаем нашего дрончика на дронах, на вот этих всех, на вот этой всей машинерии. потому что без нее ну никак. Если ты хардкорно играешь в тех же инженерчиков. Так, садимся, садимся, садимся на место. Сейчас мы цепляем бур дроном. Как вы видите, раз, все. Вот теперь, видите, несмотря на то, что если мы прицепились, этот, этот дрон он никуда не утянет нашу а, фуру. Осталось нам только лишь а, сейчас отконнектиться от нашей фуры. Раз, все, полетели. Готово. Садимся за камеру и начинаем грызаться в грунт. Где у нас дырочка? Вот она, дырочка. Начинаем бурить, точнее расширять все это дело. Да, здесь за магнием, по-моему, я еще ни разу не вылетал. Дырка очень маленькая. Я вылетал только тогда, когда еще у меня не было вот этих всех игрушек, вот этих всех, ни, ни дронов, ничего с бурами. Я просто-напросто с ручным друном, с ручным буром, насколько я помню, да, вот сюда ходил. А сейчас придется немножко побуриться. Блин, нифига я не вижу из-за этой пыли. Итак, вот мы и добурились до самого, как говорится, до самой истины. Начинаем теперь эту руду добывать. О, вот это я понимаю, вот эта ямка. <laughs> вот эта ямка уже пошире будет, да. Как происходит работа бура. Значит, он бурит, бурит, бурит. И лишнее все в виде вот, так, вот такого вот камня. Он выплевывает через определенное сопла, которое расположено именно вот здесь. Да, вот такая вот у него а, работа. То есть если вы на нем летите за рудой, значит кроме руды больше вы ничего не получите. То есть никакого лишнего камня а, у вас не будет. Так, ну что ж, пришло время разгрузиться. Давайте уже вылетаем. Вылетать нужно аккуратненько. Напоминаю, что играю я с модами. Ах ты ж, ёлы-палы, а только я про это сказал и что-то мне оторвало. Но я точно вижу, что не то, что... Ай-яй-яй-яй-яй, подождите-ка, подождите-ка, ребятушки мои дорогие. У нас ЧП. У нашего дрона оторвало, похоже, движки. Да, слишком много я нагрузил. И мне оторвало одну сторону с движками. Это просто феноменальное ЧП. Просто так теперь моему дрону отсюда не выбраться. Наш дрончик теперь будет здесь сидеть и э, ждать, когда мы за ним придем и будем его э, спасать. А спасать тут, поверьте, есть что. Да, нечаянно узкий очень проход. И я просто-напросто случайно... Вот он и переворачиваться начал. Ну ничего, мы его потом перевернем. Главное, чтобы у него не закончилось электричество. А для этого мы его просто а, вырубим, чтобы у нас он не сдох. Вот так вот, ребятки, наша поездочка сегодня закончилась. Неудачи. Но дрон-то фиг с ним. Мы таких можем наклепать целую гору. Самым главным, конечно же, объектом для исследований это сегодня является наша с вами а, фура. Да, чертеж на которую можно будет найти если вы посмотрите мою страничку в Стиме по космическим а, инженерам. И что ты, зритель, думаешь по поводу этой фуры? Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления на этот счет. Мы обязательно с тобой это дело обсудим. Также, если у тебя есть какие-то отдельные советы по поводу игры «Космические инженеры» и не только, то смело пиши мне, предлагая, я с удовольствием все это дело посмотрю и тебе непременно отвечу. Ну а для того, чтобы братишка Scratch дальше пилил видосики по «Космическим инженерам» да и его приключениях в космосе, и не только на различных планетах То давай наберем на это видео хотя бы 50 лайкосиков И тогда, братишка Стрэч, будет более охотней Перить видосы специально для тебя по космическим инженерам И не только Что ж, играть только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся И услышимся продолжение Следует, конечно же